Привет, любители психологии! Добро пожаловать в новое видео! Вы боитесь того, что другие могут подумать о вас? Вы беспокоитесь о том, нравитесь ли вы людям или нет? Возможно, вы пытались одеваться лучше или пытались искать в интернете новейшие тенденции, которым следует следовать, чтобы вы нравились другим больше. Как бы то ни было, вполне нормально хотеть найти и изучить способы, чтобы улучшить то, как другие видят вас. В конце концов, становление более симпатичным человеком может помочь вам построить более прочные межличностные отношения и помочь вам произвести более запоминающиеся первые впечатления. Итак, вот семь вещей, которые помогли бы людям любить вас больше. Во-первых, задавайте вопросы. Вы из тех, кто любит задавать вопросы? Или вы большую часть времени молчите? Что ж, оказывается, задавание вопросов может сделать вас более симпатичным, потому что люди, как правило, тяготеют к тем, кто нуждается в помощи. Кроме того, это также отличный способ начать разговор с другими людьми и растопить лед с людьми, которых вы только что встретили. Но помните, что не переусердствуйте с вопросами, например, задавая один и тот же вопрос снова и снова, или спрашивая о чем-то, на что вы уже знаете ответ, чтобы в конечном итоге вы не показались немного раздражающим. Во-вторых, уделяйте свое время, не ожидая чего-то взамен. У вас когда-нибудь был друг, который проводил с вами время только тогда, когда ему что-то было нужно? Возможно, они звонят вам только тогда, когда им нужно попросить вас о продолжении. Такие люди могут показаться эгоцентричными и манипулятивными, потому что они будут уделять время только тем, кто может дать им что-то взамен. Таким образом, когда вы вкладываете время в людей, не ожидая ничего взамен, вы будете выглядеть более честным и искренним, что автоматически заставит людей любить вас больше. Номер три. Время от времени показывайте свои недостатки. Чувствуете ли вы себя ближе к людям, которые совершают ошибки, в отличие от тех, кто делает все идеально? Люди, которые показывают свои недостатки, выглядят более привлекательными, когда вы признаете и показываете свои недостатки и несовершенство. Другие люди могут чувствовать себя более комфортно рядом с вами, зная, что они тоже могут иметь отношение к вам и к вашей ситуации. Кроме того, это может дать им чувство доверия, так как вы позволяете им видеть как хорошее, так и плохое в себе. Номер четыре. Проявляйте положительные эмоции как можно больше. Вы когда-нибудь замечали, как самый счастливый человек в комнате всегда может заставить окружающих смеяться и улыбаться. Заразительные эмоции возникают, когда вы имитируете эмоции и выражения окружающих вас людей. Вот почему вы можете обнаружить, что чьи-то положительные эмоции буквально заразительны. Таким образом, проявляя больше положительных эмоций самостоятельно, окружающие вас люди могут начать ассоциировать вас с чувством счастья и в конечном итоге полюбить вас больше. Но важно отметить, что вы можете не вызвать заразительных эмоций. Все, что кажется фальшивым или неискренним, может в конечном итоге просто оттолкнуть их. Номер пять. Будьте теплыми и компетентными, если человек, который вам очень нравится. Как бы вы его описали? Наверное, большая часть вашего описания может сводиться к тому, насколько вы доверяете ему и уважаете этого человека. Исследования, проведенные психологами Принстонского университета, показали, что теплота и компетентность напрямую связаны с уважением и доверием. Проявлять заботу значит быть дружелюбным, в то время как компетентность сводится к знаниям и уверенности. Итак, в следующий раз, когда вы собираетесь познакомиться с кем-то новым, не забудьте быть более дружелюбными, и просто Поделиться тем, что вы знаете. И вы будете на шаг ближе к тому, чтобы понравиться им больше. Номер 6. Заботьтесь о людях искренне. Кто-нибудь когда-нибудь откладывал в сторону то, что делал, просто чтобы помочь вам? Вы заметили, что они вам нравятся немного больше? Люди склонны любить и тяготеть к тем, кто проявляет к ним заботу и доброту. Когда вы откладываете свои собственные задачи для кого-то другого, вы показываете ему, что искренне заботитесь об их благополучии. Однако, хотя иногда полезно ставить потребности других людей выше своих собственных, также важно, чтобы вы не забывали заботиться и о себе. И номер семь. Имейте позитивный язык тела. Какой тип языка тела вы используете? Вы склонны скрещивать руки на груди и уходить в себя? Язык тела может повлиять на вашу привлекательность. Позитивный язык тела включает в себя улыбку, чтобы вызвать доверие, опущенный подбородок слегка, чтобы не создавать впечатления, что вы смотрите на людей сосока и поднятые ладони во время разговора, чтобы показать другим, что вы открыты для их мнений. Нейробиологические исследования даже показали, что улыбка доставляет мозгу такое же удовольствие, как 2000 плиток шоколада или 250 тысяч долларов. Поэтому язык тела нельзя упускать из виду, когда пытаешься быть более привлекательным для других. Хотя в том, чтобы нравиться другим есть свои преимущества, важно помнить, что не следует подделывать свои действия. Поэтому старайтесь избегать проявления положительных эмоций, когда вы явно сердиты или расстроены, или задавать вопросы, на которые вы уже знаете ответы, иначе вы рискнуете оттолкнуть окружающих вас людей. Нашли ли вы какие-либо из этих советов полезными? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы сочтете это видео полезным, обязательно поставьте лайк и поделитесь им с теми, кому оно может быть также полезно. Не забудьте нажать кнопку подписаться и значок колокольчика, чтобы получать уведомления всякий раз, когда наш канал публикует новое видео. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующем видео.